Чисто из Как общаться с нефури и фури-хейтерами? Вообще эту тему мы уже затрагивали на первых стримах, но все-таки я думаю, ролик по этой теме будет не лишним. Вот кто такие фури? Вот скажите, кто? Одним из самых странных ответов будет: мы неизвращенцы. Мне кажется, такое может сказать э, тот, кто, например, боится общественного осуждения или типа того, вот. В общем, в общем, почему нельзя говорить, например, мы не извращенцы? Почему? Потому что, когда спрашивают, кто мы такие, мы не должны отвечать, кем мы не являемся. То есть, когда бабушка, например, подходит к мотоциклисту и спрашивает у него, кто он, будет странно ответить, типа, «Не волнуйся, я не маньяк!» Мы очень хорошо ориентируемся именно визуально. Поэтому, если мы что-то говорим людям, то это что-то всплывает у них в голове. Соответственно, если я скажу «Яблоко», что у вас будет в голове? Правильно, «Яблоко». А если я говорю «Я не вор», да, верно, скорее всего, вы представите вора. Так вот, если вы неосознанно скажете «Я не извращенец», то человек представит именно извращенца, очевидно. И нужно уметь подбирать слова. То есть, если я скажу, например, «Здравствуйте, я художник», вам понятно вообще, о чем идет речь? Ну, очевидно, что да. А если я скажу вам, например, что я представитель студии Катавасия? Понимаете вообще, о чем речь? Ну, конкретно. Сомневаюсь. Если я скажу, что я священник, или полицейский, или пожарный, вы сразу можете понять, что я имею в виду, верно? И мы часто используем термин «антропоморфный». Это большое слово, и оно вообще большинству людей непонятно. Хей, что такое Фури? Это те, кто любит антропоморфных животных! Чё ты сейчас сказал? Если люди не знают значения какого-то слова, они чувствуют себя глупыми и поэтому начинают злиться и не хотят продолжать разговор. Если мы скажем, о, это люди, которые любят мультяшных животных, костюмы, искусство. Это будут прекрасные ассоциации, верно? Эй, куда ты идешь? О, я иду на фуриконвенцию. Чего? Чего? Верным все-таки будет сказать, о, я иду на тусовку любителей мутяшных животных. Будьте проще, господа. Если вы начинаете говорить кучу всего о фури. Остановитесь. Если человек захочет больше узнать о фури фандами, он об этом скажет. Нет, серьезно, типа... Эй, а что такое фури? Давай я расскажу тебе часовую лекцию о том, кто они и как они появились. Это, знаете, как будет бегать за вами женщина на улице и кричать. Я еще не все вам рассказала про нашу компанию. Ну и опять же-таки, если вас просят рассказать побольше, то пожалуйста, а так нет, не стоит. У людей есть негативное представление о нас, вроде тех, что, например, Фури Фэндом это строго 18+, и вообще вот такая вот движуха. Но, ребят, Фури Фэндом зачастую состоит из людей меньше 25 лет. А хотите, раскрою вам тайну? Люди в подобном возрасте зачастую и думают об интиме. А напомнить вам о том, что не нужно усложнять: Что такое Фури фэндом? Фури Фэндом это место, где ты можешь быть собой. Давайте поговорим об интервью. Вот к вам подходит человек, назовем его Человек с камерой, да, и спрашивает: Что такое Фури? И вы даете прекрасный ответ: Это любители мультяшных животных. А потом он такой: Это все о Кексе, да? И что вы ответите на этот счет? Да, обозначает да. Нет, обозначает да. Без комментариев обозначает да. И неплохой способ ответить на такой вопрос, это да, у нас есть умная сторона медали, как и везде. А еще ходите удивлю, фэндами много молодых ребят. И знаете что? У них бывают интимные фантазии. Как вы могли заметить, я не сказал нет. Еще офигенная тактика ответа на подобные вопросы это притвориться глупым. Это звучит забавно, но у ребят с камерами не так уж и много времени, знаете, на все это. И вы можете сказать. Я не знаю. И уйти куда-нибудь в сторону. Только не делайте виноватый вид. Это все о кекси? <говорит> Блять, что люди с камерами не останавливаются. Это все о кекси? Я не знаю. Это все о кекси? Я не знаю. Ответь, наконец. Это все о кекси? Слушай, ты что-то много спрашиваешь об этом. У тебя есть проблемы с сексуальной жизнью. Ты хочешь об этом поговорить? Спрашивать о том, почему они так навязчиво могут спрашивать это, отличная тактика. Ну и не забывайте о тролях в интернете. Вы знаете, чем они питаются? Правильно, вашим вниманием. Поэтому игнорируйте таких людей, а лучше закидывайте их в черный список. А вы знаете, как можно поучаствовать в новом ролике? Вам всего лишь нужно кратко ответить на вопрос, почему вы фури в видеоформате, и прислать мне это дело на почту или в любую социальную сеть. А оставайтесь пушистыми!